Друзья Подписчики Гости Коллеги И Неравнодушные К нашему Творчеству К авторским стихам И песням Нашего канала Ой, извините, пожалуйста Маску-то не снял Елки-палки, извините, пожалуйста уж. Все, ковид присутствует у меня. Вот, целый год уже прошел, а ковид присутствует. Дал сильные осложнения. Я тут немного не выходил. Вам уже говорил об этом в эфир. Но вот решил последние мои работы все-таки выставить заранее. Потому что я не знаю, когда я еще уже выйду. вот, Просто-напросто я уже решил выставить последние мои работы. Это касается работы про осень. Опять же, новые песни про осень. Вам, надеюсь, они понравятся. У меня сейчас очень такой период предоперационный, потому что предстоит мне операция. Вот 14 числа я ложусь в больницу. До этого, до этих дней, по сегодняшние дни, я обследовался, как, скажем, вторично проверялся. Везде меня проверили. Анализов кучу сдал, больших. Впрочем, половина что-то бесплатно, что что-то платно прошел. Вот. Вот такие дела. Что скажу, друзья? Я только вам скажу одну вещь. Ковид это серьезная штука. Опасайтесь его. Относитесь друг к другу с пониманием, потому что это зараза. Она очень агрессивная, очень злобная, очень пакостная, и она бьет на весь организм, осложнение дает. Как это дало и у меня. Я не хотел, конечно, говорить, но вот как бы так хочу вам открыто сказать. Потому что я хочу предупредить вас, ковид это не игрушки, который раз вам говорю. Предохраняйтесь от всего то, что говорят, носить маски, носите маски. Лекарства вовремя принимайте. И главное, иммунитет сохраняйте. А иммунитет это прежде всего витамины организма. Сами знаете, какие витамины нужно, овощи, фрукты. Как бы там ни было, но их надо употреблять каждый день. В количестве в таком, в котором нужно, не переборщать. Вот. И следите за здоровьем. Вот так вот, мои друзья, я вам сказал, вот у меня осложнение дало очень сильное. Предстоят две операции. Ну, что скажу. Вы мне только можете пожелать удачи, всего хорошего и с Богом. А теперь, как я вам сказал, послушайте песни. Это будут две песни, которые я сегодня исполнил. Вот. Итак, ну что, поехали. Ссылки еще глядите ниже, ссылки глядите ниже. Я там выставлю в соцсетях, что выставлял своих, в Одноклассниках, ВКонтакте, вот, в Яндекс.Дзене, все ссылки будут ниже, я их укажу. Глядите, пожалуйста, заходите по ссылкам, также комментируйте, ставьте лайки, вот, все прочее. Комментируйте, общение свое делайте между собой, что и как. А я вам пожелаю всем здоровья. Удачи во всем. Берегите себя. Жизнь, она одна. Итак, поехали. пара Пропал. Уснет эпоха осени и побелеет всюду, И так как предначерчено вернутся холода, белесами порошими укроет всю округу, придет к нам незастенчивая зима, как никогда. Забытая с морозами, безвременно суровая, Когда тепло томилось, никто ее не ждал. Увеченная грезами, к тому еще промозглая, На мир живущий злилась, роняла свой яскал. Было я что-то вспомнила, проказы желтой осени, Осенние безмолвие, дождливая судьба глаза. Однако бросились окрас, рябины с грозями и ягоды. Лиловые смотрели на меня. А покуда тоска а -а -а, золотой суеты Рис кружит в красках дня, а, -а, а желтоглазой пары Желтизна от Ее дни сочтены Казни светлых глазах Застевая дворы А погода тоска золотой суеты. Леску без дня Желтоглазы в пары Желтизна от Ее дни сочтены Гаснет свет на глазах, Застилает воры. Пара-пара-пара-пам, пара пара пара пара пара пара пара пара пара Та сладость цвета летнего, Что растворилась осенью, Не по себе становится, Куда она ушла? И времечко прошедшего Порой этой негожею Зачем же Предначерчена Тами соской душа Изволит Окаянная Зима непостоянная Бывает а зима Теплая Без всяческих проблем Или на зло Коварная Местами Непонятная снегами Утрученная Ей равных нет совсем Минуты чьи-то пройдены Они весьма напомнили Тон летнего периода И осенний порыв Природою одобрены Осенней темы удвоили Бывает осень скрытая ее порой надры. А покуда тоска а -а -а, золотой, золотой суеты Лес кружит красных дня а -а -а, Желтоглазой пары Желтезна лиска, а -а -а, лиска а -а -а, ее не сочтены а -а -а, Гасит свет лиска, на глазах а -а -а, Засилает лиска, дворы А покуда золотая, тоска лиска, Золотой суеты Лизка злит в красках дня а -а -а, Желтоглазой пары Желтезнадная леска а -а -а, Ее дни как Казни свет на глазах Застилают пары А покуда тоска а -а -а, Золотой суеты Лизка злит в красках дня Дворы, вилки затлеска, ее дни сочтены, Гаснет на глазах, Застилает дворы. Пара-пара-пара-пам, Пара-пара-пара-пам, Пара-пара-пара-пам.